Поскольку замечательный праздник, международный женский день 8 марта, мы, депутаты, будем встречать вместе со своими избирательницами в регионах, то сегодня от имени фракции я буду говорить о месте и роли женщин в современном российском обществе. Безусловно. Напомню о том, что в этом году исполняется ровно 110 лет с того дня, когда в России впервые был отмечен День международной солидарности женщин. Это первое. Второе, поскольку женщины сила великая, и э, учитывая демографические показатели, женщин у нас на, один, на 11 миллионов больше, чем мужчин, 54%, женщины дольше живут на 10 лет, женщины больше внимания оказывают в семье, воспитанию своих детей, а это внимание выливается во влияние на детей. Поэтому можно сказать, что женщины прямые участницы формирования власти. И будущее российской власти во многом определяется тем, в чью сторону посмотрят женщины. Поэтому сегодня власть, конечно, заинтересована в том, чтобы максимально поддержать женскую повестку. Любопытно, что 14 февраля Верховная Рада Украины Приняла законы в отмене двух государственных праздников. Они отменили Международный женский день 8 марта как праздник, который навязан московским оккупационным режимом, и он диктует им а, особенные традиции о отношениях к женщинам. Вот эти особенные традиции как раз и заключаются в том, чтобы наделив женщин правами политическими, научить этих самых женщин этим правами пользоваться. Мы против декоративного подхода к женскому вопросу, поэтому ироничное отношение к 8 марта как к праздник, который обеспечивает доходы цветочных магазинов, мне кажется, с этим пора завершать и напомнить о главном его политическом и революционном содержании. Женщины действительно великая сила в обществе, но в любом случае дальнейшее невнимание общества к проблемам самих женщин и семей приведет к тому, что это очень здорово может повлиять на... А... Изменения к подходу к женщин в оценке современных политических событий. Понятно, что геополитический вызов, который нам сегодня брошен, он получит достойный ответ, но тем не менее судьба, ведь победа решается не только на поле боя и в тылу. И поддерживая этой части президента, когда он 21 числа в своем послании говорил о необходимости поддержки семей, мы понимаем, что речь идет ведь не только о материальной поддержке. Очень многое можно было бы сделать уже из детских суда Думы, вот мы, депутаты нашей фракции, понимая это, получая большое число обращений наших избирателей, еще в сентябре прошлого года внесли изменения в закон о мобилизации. Очень хорошо, что ему удалось исправить директиву, поменяв э, понятие, что такое многодетная семья, не четверо детей и э, должен принести мобилизуемую справку о смерти жены, а трое и более детей. Но почему-то до сегодняшнего дня комитет по профильный комитет по обороне не пошел. на встречу семьям, которые воспитываются дети-инвалиды, инвалиды с детства, а их не 700 тысяч, а всего 11 тысяч, оказывается, призывного возраста, почему-то не пошел навстречу единственному, а, одинокому родителю, единственного ребенка. И зачастую, когда а, по исполнению 16 лет отца, который один воспитывает ребенка, мобилизовывает, мне кажется, что это противоречит всему человеческому существу. Мне бы очень хотелось напомнить сегодня вообще всем нам, что наши избиратели, они идут не там, не только на Фрунзенской набережной, они вообще во всех субъектах нашей Российской Федерации. Об этом будем говорить сегодня, но, понимаете, для нас женский день это еще один повод напомнить особенность взгляда нашего российских женщин на эту проблему мы не рассматриваем женщину как самостоятельную единицу оторванную от общества мы против радикального феминизма мы против декоративного гендерного подхода для нас женщина это дети для нас женщина это семья это муж и это абсолютно правильно но для этого женщина должна почувствовать заботу со стороны государства как это было сделано буквально в первые годы советской власти Понимаете, даже название самих нормативных документов вообще не перекочевали в сегодняшнюю социальную повестку дня. Декретный отпуск. Он получил название от названия... от самого нормативного документа декрет о праве женщин на уходу по рождению и воспитанию ребенка молочные кухни, ясельки, детские сады бесплатные школы, детские лагеря поэтому когда мы говорим о том что победа койот куется в тылу речь идет о том, чтобы отец который воюет сегодня за будущее своего ребенка был уверен, что власть о его ребенке позаботилась, что он накормлен горячим питанием в школе, а у нас только до 4 класса дети накормлены что пятиклассник есть, не хочет. Отец должен быть уверен, что его ребенок безопасно доставлен в школу, его привезли из школы бесплатно обратно. Что ж такое? Пропал без вести военный, три месяца его нет в Хакасии, а Министерство обороны ни рубля не платит семьи, и семье, семье не на что жить. Разве нельзя было предусмотреть эти вещи и решить самостоятельно этот вопрос, не дожидаясь отмашки сверху? Поэтому для нас сегодня... Вопрос, забота о женщине – это забота о семье, забота о сохранении традиционных ценностей. Время демографическое неумолимо просто. И сегодня эксперты говорят о том, что население нашей страны ежесуточно уменьшается на 2300 человек. Да. Чтобы обеспечить простое воспроизводство, ну, нетрудно понять, что детей в семье должно быть больше, чем родителей. А у нас правительство по-прежнему говорит, а мы не можем поддержать ваш закон о поддержке многодетной семьи, потому что нет понятия «многодетная семья». Ну какое еще понятие нужно многодетной семье? Это та семья, где детей больше, чем родители. Вот она и многодетная. Трое детей – это уже многодетная семья. Поэтому я сегодня обращусь ко всем депутатам Государственной Думы проявить политическую волю и поддержать депутатов нашей фракции – Парфенова, Астанину, Зюганова, Мельникова, Кашина. Мы все подписались под законом о мере государственной поддержки многодетной семьи. Нам думается, что это будет лучшим подарком нашим российским женщинам. Недавно состоялось послание президента Российской Федерации, там прозвучали вещи достаточно серьезного порядка. В частности, было сказано, что Россия на пороге больших перемен, и из этого можно сделать вывод, что власть готова на определенные изменения в политической, экономической, социальных системах для того, чтобы быть более эффективной в нашем сложном и быстро меняющемся мире. Однако, судя по тому, какие законодательные инициативы зачастую подлежат рассмотрению и какие решения по ним принимаются, в том числе в стенах Государственной Думы, ну, характер этих перемен... Э остается довольно схожим с тем, что было до сих пор. Например, в повестке сегодняшнего дня будут рассматриваться целый ряд законопроектов, некоторые из них довольно показательные. Ну, в частности, предлагается смягчить уголовную ответственность по ряду экономических преступлений. То есть мало того, что... Бизнесу И так, в принципе, за последнее время были сделаны достаточно серьезные послабления, уменьшено количество проверок, приложены всевозможные льготы, там, промышленная ипотека введена. Это правильные, в общем-то, меры, которые помогают поддержать деловых людей. Но смягчение ответственности за экономические преступления ведь еще больше усугубит ситуацию в этой сфере. И так у нас, мягко говоря, с добросовестным предпринимательством большие проблемы. А здесь получается, что еще больше открываются вороты. Для тех, кто и без того готов где-то схитрить, смухлевать и обеспечить себе выгоду любой ценой. При этом, помимо вот такого благоприятствования недобросовестному зачастую бизнесу, еще и имеются законы, которые... Продолжают гнуть линию на усиление контроля за обществом. В частности, предлагаются изменения в закон о связи, который обяжет операторов долго хранить соответствующие данные, переписку и ряд других еще обязательств на них накладывают. Это тоже, на наш взгляд, очень опасная тенденция, которая уже давно обозначилась, но целенаправленно проводится действующей властью по усилению контроля над обществом, для того, чтобы большой брат мог следить за передвижениями, за общением людей, за их жизнью, за их поведением. На наш взгляд это совершенно не добавляет привлекательности той политической системе, которая создана у нас в стране. Она и так-то, мягко говоря, имеет большие проблемы с доверием народа к ней, но она идет по пути еще большего углубления недоверия, поскольку естественно контроль за жизнью людей, в том числе за личной жизнью зачастую, никому нравится не может. На этом фоне Будет рассматриваться и другая, как бы альтернативная инициатива, которая предложена нашими товарищами, которая касается введения ответственности за необоснованный отказ в заявке на проведение публичного мероприятия. Ни для кого не секрет, что опять же в последнее время власть целенаправленно шла по пути закручивания гаек и ограничений возможности для граждан каким бы то ни было образом публично показать свою гражданскую позицию. Были приняты ряд изменений в о собраниях, шествиях, митингах и пикетированиях. Значит, под соусом борьбы с иностранными агентами еще сильнее зажали все возможности. И скоро, видимо, станет просто невозможно по закону провести в центре любого города хоть сколько-нибудь значительное политическое мероприятие. И, конечно, это не может не настораживать, потому что каналов обратной связи между властью и обществом и так-то не очень много. И последние поры, получается, закупориваются и обратная связь от народа к власти, ну, в принципе, перестает доходить. А это, в свою очередь, говорит о том, что управляемость всей системы будет снижаться, потому что без обратной связи ни одна система не работает. И в этом смысле мы, безусловно, будем настаивать на том, чтобы наша инициатива о введении ответственности для тех должностных лиц, которые необоснованно отказывают в проведении таких мероприятий, все-таки была реализована. Другое дело, что есть все основания, полагать, что партия власти, так сказать, имеющая контрольный пакет голосов в Государственной Думе, безусловно, будет оказывать всевозможное сопротивление и э, делать так, чтобы э, наша законодательная инициатива была ею торпедирована. А, между прочим, вопрос этот совершенно не праздный. Могу привести пример. Буквально вчера я в Москве, в районе Щукина, встречался с гражданами, которые крайне обеспокоены проектом комплексной реконструкции территории, предусматривающей уничтожение порядка полутора тысяч э, гаражей. Э, причем Гаражи эти, кстати говоря, принадлежат в том числе научным работникам, ветеранам вооруженных сил, то есть людям, которые жизнь свою посвятили укреплению, в том числе обороноспособности и безопасности нашего Отечества. Вот как сейчас те, кто мобилизован или ушел добровольцем, будут смотреть на свое собственное государство, если тех защитников Отечества, которые, ну, скажем так, в войнах предыдущих периодов защищали нашу страну, государство оставляет даже без какой-то крупицы личного имущества. И на этом фоне получается, что выстраивается довольно неприглядная картина. Недобросовестным бизнесменам, пожалуйста, смягчение уголовной ответственности за экономические преступления, а у граждан последнее имущество, так сказать, изымается для того, чтобы провести застройку территории и опять же за большие деньги продать жилье в построенных домах, которые будут реализованы строительной олигархией. То есть по факту мы видим, что на самом деле продолжается, несмотря на разговоры о переменах, проведение вполне себе классовой политики когда тем, кто является собственниками средств производства, капиталистами, владельцами капитала, обеспечивается максимальное благоприятствование, а для трудового народа, ну, как говорится, кнут и пряник, причем черствым пряником у нас тоже бьют. Поэтому вот эта система не может не вызывать у нас отторжение. мы выступаем против того, чтобы вот таким образом строилась законодательная работа. У нас есть свои альтернативные предложения, собственно, программа КПРФ предусматривает, как смягчение, в том числе в сфере реализации политических прав граждан, значит, изменение работы правоохранительной системы, в том числе, естественно, в экономической сфере у нас есть целый ряд предложений, начиная от национализации, планового управления экономикой, введения прогрессивного налога на доходы богатых и сверхбогатых. Вот все это в комплексе вполне могло бы позволить и закрыть дыры в бюджете, и значит, дать возможность людям нормально работать и зарабатывать, и в целом существенно оздоровить обстановку. Поэтому, возвращаясь то, с чего начала уважаемая Нина Александровна, And uh, Приближаясь к светлому празднику 8 марта, ни в коем случае не стоит забывать, что это в первую очередь день борьбы за права женщин, день борьбы за права людей, трудового народа. И вот напитавшись духом этой борьбы, мне бы хотелось, чтобы все наши граждане, люди доброй воли, все, кому действительно дорога наша Россия, кто искренне болеет за судьбу нашего Отечества, объединялись в отстаивании своих законных прав и интересов. А мы, как парламентарии, будем делать все от нас зависящее для того, чтобы поддержать справедливую Борьбу граждан. Да, дорогие друзья, я еще напомню вам, наверняка знаете о том, что 21 марта предварительно назначен отчет правительства Государственной Думе и начинается серия встреч профильных комитетов с министерствами. Но мы намерены, наша фракция, самым серьезным образом поставить вопрос о предстоящей летней оздоровительной кампании детей. Понимаете, Благодушное настроение власти, которое ограничилось выделением там, 23 миллиардов рублей из федерального бюджета на 5 детских федеральных центров, ни рубля не дав на детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Риторика власти о том, что вы должны позаботиться о детях, мобилизованных, но при этом ничего не сделано для строительства новых загородных лагерей. Понимание того, что современные детские загородные лагеря, их осталось всего 2200, стали, по сути, государственными стратегическими объектами, там развиваются размещены беженцы, там размещены мобилизованные. Понимание того, что дети из новых территорий просто нуждаются в том, чтобы мы их вывезли оттуда, приводит нас к тому, что мы поставим просто вопрос, что называется ребром. Что дальнейшее промедление, отсутствие ответа со стороны власти, будет кэшбэк или не будет кэшбэка, 1 миллиард останется на... Возведение быстро э, собираемых конструкций для летних загородных лагерей, он так и останется одним миллиардом, или все-таки власть, э, называется, э, поймет, что нам необходимо оздоровить наших детей для того, чтобы, повторяю, их отцы себя чувствовали э, уверенными там, э, участвуя в бою. Вот все эти вопросы, они поднимались на совете законодателей, с одной стороны, а с другой стороны, повторяю, что будут поставлены на нашей фракции вплоть до необходимости постановки вопроса о внесении изменений в закон о бюджете на 2023 год и требование выделить отдельной строкой средства на организацию летнего отдыха и оздоровления детей. Я хотел бы сказать о важном аспекте, который для меня важен как человек, который все время занимался местным самоуправлением. Наверное, вы обратили внимание, что во время послания президента, несмотря на насыщенную, так скажем, тематику, он нашел время для того, чтобы несколько слов сказать о местном самоуправлении напомнив о том, что это самый близкий для граждан уровень власти. Вот я хочу напомнить, что через Государственную Думу прошел уже в первом чтении принят законопроект о общих принципах организации публичной власти в сфере местного самоуправления, который предполагает ликвидацию самого масштабного уровня, наиболее приближенного к населению, это поселкового уровня местного самоуправления, то есть совет, сельских советов, Значит, муниципалитетов, органов муниципальной власти на низовом уровне. Фракция КПРФ в прошлом году внесла законопроект, который говорит о том, что на период проведения специальной военной операции необходимо приостановить такого рода все эксперименты, скажем так, системы управления, потому что это может привести к хаосу. Я хотел бы вот на этот момент обратить внимание, потому что я считаю, что это крайне важная вещь. И фракция КПРФ всегда обращала внимание на народовластие, считаем, что именно народ является источником власти, поэтому мы рассчитываем на то, что, исходя из того послания, которое сейчас прозвучало, это даст дополнительный импульс для того, чтобы скорректировать ту реформу местного самоуправления, которая была начата, скажем так, вот в этот момент предвоенный период и который предполагала те структурные изменения, которые на наш взгляд совершенно недопустимы.